Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Техногон, я Владимир Тюняев. И мы в гостях у академика Рахмана Юрия Анатольевича в очередной раз. И мы сегодня поговорим о науке, о воде, и ответим на вопросы, которые нас волнуют. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Вода, являясь единственной чистящей жидкостью на планете, в России в атмосферу ежегодно выбрасывается больше 30 тысяч тонн химических веществ. Ну, куда они попадают, в конце концов? Они выбрасываются в воздух, ну, легко, легко летучие уходят в стратосферу, где волнует образование озоновых дыр, потому что идет определенная реакция, и в действительности это имеет место быть. Из Москвы реки, люди пользуются очищенной, очищенными источными водами города Москвы, разбавленные один к одному речной водой. И то неприродно, поскольку эта речная вода протекает через всю Москву, где лежит, по данным некоторых организаций, 18 миллионов тонн загрязненного ила. Он живет своей жизнью, определенная часть загрязнения оттуда тоже мигрирует в эту воду. Люди, которые принимают антибиотики, гормональные препараты, они проходят через организм человека, и в конечном итоге в остаточных количествах через фекальные массы, через мочу поступают в канализацию. Мало того, что при нашем отношении канализацию туда сбрасывается все, что только можно. Остались неиспользованные лекарства, куда... В унитаз. Вода, забираемая особенно из поверхностных водоисточников, обнаружена и содержит антибиотики и гормональные препараты. Естественно, что если мы не наладим контроль этих препаратов, чтобы их содержание не превышало определенные генетические нормативы, то почту Роспотребнадзор не выполнит свои непосредственные функции надзора. Эти препараты все. Чаще начинают обнаруживаться в источниках водоснабжения, а все-таки мегаполисы, все города сидят в основном на поверхностных источниках. Это может представлять угрозу. Значит, поэтому для предотвращения рисков и здоровью система контроля этих показателей вводится для питьевых. Вот что чтобы предотвратить вот негативное влияние на здоровье населения. Вот вы неоднократно говорили, мы с вами беседовали в предыдущий раз, что питьевая вода подразделяется на, на несколько, ну, по качеству, да? Включены какие-то вот эти нормируемые показатели антибиотиков и э, гормонов. Эти 76 приоритетных показателей, они в системе э, аналитики имеются В системном наблюдении самого водоканала это может быть 25-35 показателей, они идут с учетом технологического процесса с различной частотой определения. Остальные контролируются не реже, чем раз в год, в зависимости от размера водоканала, от численности обслуживаемого Централизованные системы водоснабжения не могут сегодня в полной мере гарантировать качество воды, подаваемой по этим всем показателям, к сожалению. И это отмечается в ежегодных докладах, что имеются отклонения, нарушения и прочее. Значит, поэтому как бы встал... Вопрос, а для питьевых то целей, сколько используется воды из централизованных систем водоснабжения? Да, 1 процента, А все остальное, оно идет на помывку, на души, на душ, на канализацию и проходит. Можно ли какую-то часть из этого одного проценты, используемые исключительно для питьевых целей, получать в расфасованном виде. Вот так человечество пришло к необходимости расфасованных. Вот, первоначально это, правда, было связано с путешествиями. Даже в Москве и, и, и, и за рубежом, даже в городах, где написано «из водопроводного крана можно пить воду, она соответствует европейским стандартам», все равно используются расфасованные воды, как более гарантируют. В России сегодня вот разработаны категории качества расфасованных вод. И вот в чем их принципиальное отличие? Если взять количество контролируемых показателей водопроводной воде и в первой категории, то по 24 одинаковым показателям эти нормативы ужесточены. Ужесточены от двух раз более жесткие до 5000 раз. Да, эти уровни считаются безопасными, но это говорит о том, что эта вода забирается из неблагоприятных в экологическом отношении мест, от нее можно ожидать все что угодно, но этих соединений не должно быть. Вот это основные принципы. В остальном здесь принцип предельно допустимой концентрации, то есть выше определенных уровней вредные вещества содержаться не должны. Чем отличается высшая категория? Здесь по 17 показателям, одинаковым с первой, категории Нормативы еще более ужесточены. Это вещества первого и второго класса опасности, канцерогенные вещества, особо опасные токсичные вещества. Но ну, все таки считается, что в высшей категории могут быть предъявлены требования полного отсутствия этих вредных оксинобиотиков. Подземные водоисточники, они в большей мере защищены, и сегодня есть такие водоисточники, где... Вот этих вредных ксенобиотиков в действительности нет. Или они обнаруживаются на уровне чувствительности метода определения, не обнаруживаются. Значит, существующие системы контроля, их нельзя обнаружить. Значит, для высшей категории гарантия. Безопасность этих ксенобиотиков абсолютно полная. И для 9 показателей э, у, у, здесь установлены не только максимальные допустимые уровни, но и минимальные необходимые. Это биогенные элементы, потому что по Вернадскому их 38 элементов, необходимых для нормального функционирования организма. На сегодняшний день этот перечень несколько расширен. Даже ртуть является биогенным элементом, ибо участвовать в активации одного из ферментов, но в ничтожно маленьких количествах, значит, поэтому это надо учитывать при нормировании, но есть эти 38 биогенных элементов, которые хорошо изучены большинство из них компенсируется с пищевыми продуктами но вот для 9 этой компенсации может оказаться недостаточно. А, а вода может быть прекрасным источником поступлениях в организм детские воды отличаются тем что водопотребление в детском организме в 2-3 раза выше чем у, у взрослого на единицу массы тела организм растет развивается ему что-то нужно и в повышенном количестве, как беременным женщинам кальций нужен перед формированием скелета ребенка. Так у детского организма тоже есть увеличенная потребность в отдельных биогенных элементах. С одной стороны, а с другой стороны повышенное вот и потребление, если там содержится токсичные элементы, то они как бы в организме имеют возможность накапливаться, они как правило обладают кумулятивным действием. С учетом этого вместе с институтом питания, биотехнологии уточнены верхние границы девяти вот этих биогенных элементов, они несколько понижены. И, например, по таким токсикантам, как кадмий, особенно вот опасных для детей стопроцентно от отсутствия воде тем более что очень часто эти воды используются для приготовления питательных смеси. есть нормативы рыбохозяйственные они еще более жесткие по ряду химических элементов чем для человека а это тоже очень важно потому что эти вещества могут накапливаться в мясе рыб, и очень хороший пример этому заболевания миномата, обнаруженные в Японии, когда производство связанное с выбросом метил с состочными водами, причем в соответствии с жестким японским законодательством, где отклонение от, от нормативного сброса э -э, очень жестоко наказывается, в отличие от, от Российской вот Федерации. Водоросли, кумуляции, метил ртуть там в сто тысяч раз а рыбы, поедаете эти водоросли, тоже кумулируют э -э, ртуть на целый порядок. И человек, вылавливая рыбу в этом заливе, до смертельных отравлений метил ртутью стали вот искать, и вот эту экологическую цепочку вскрыли. И вот эти цепочки, они существуют, не все изученные, но они существуют. Но рыбохозяйственные организации, проводя свои исследования по определенной методической схеме, устанавливать нормативы нужно сказать что эти нормативы в российской федерации имеется и иногда они более жесткие чем для человека благодарю вас юрий анатольевич за столь подробную информацию теперь наши зрители могут быть спокойны потому как контроль за водой осуществляется я могу это констатировать потому что мой родственник работает на водоканале жуковском говорит у нас вообще система очистки новые поставили и контроль воды осуществляется очень Хорошо. Мы были в гостях у Юрия Анатольевича Рахмайна. Всего хорошего. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.